Старого образца, как Windows 7, и нового, как Windows 8 или 10. Но по своей сути они ничем не отличаются. Это сообщение о том факте, что в системе произошла критическая ошибка. Общие рекомендации для пользователя о том, что делать, чтобы ее исправить. А также стоп-код ошибки, с помощью которого ее можно расшифровать и узнать точную причину возникновения. Часто первая реакция пользователя на синий экран смерти ⁇ это попытка побыстрее перезагрузить компьютер. Но чтобы исправить ошибку, необходимо устранить причину ее возникновения. Узнать которую можно расшифровав ее стоп-код или название. Ошибок таких очень много, поэтому расшифровку каждой возможной в этом видео я показать не смогу. На сайте Microsoft есть страница с расшифровкой всех ошибок по стоп-кодам. Ссылку на нее оставляю в описании. К наиболее распространенным ошибкам синего экрана можно отнести: APC Index mismatch, IRQL not less or equal. • Invalid Process attach Attempt • Invalid Software Interrupt • Data Boost Error • Whole Initialization Failed • Inaccessible Boot Device Кстати, по последней у нас в блоге уже есть отдельная статья. Конечно же у каждой 500 ошибки своя отдельная причина. Но если говорить в общем, то синий экран смерти может возникнуть в результате выхода из строя аппаратной части компьютера, жесткого диска, оперативной памяти, видеокарты, блока питания и так далее. Конфликта устройств компьютера, несовместимости оборудования с операционной системой, перегрева устройств ПК, неподходящих или конфликта драйверов, неправильных настроек BIOS, нехватки свободного места на жестком диске, заражения всевозможными вредоносными программами, вирусами и так далее. И самое основное – как устранить или исправить возникающую ошибку синего экрана смерти. На сайте Microsoft размещена очень обобщенная информация по этому поводу. Ссылку на эту страницу я оставляю в описании. На самом же деле, по каждой ошибке можно записать отдельное видео. Но я все таки попробую их систематизировать. Предлагаю 10 рекомендаций по устранению 500 ошибок, следуя которым можно избавиться от любого синего экрана. Первое, с чего я рекомендую начать, это запустить собственный инструмент Windows с названием «Синий экран». Чтобы запустить его, перейдите в панель управления, устранение неполадок, просмотр всех категорий, Синий экран По умолчанию инструмент будет автоматически применять исправление, как в случае со всеми пакетами для устранения неполадок Windows. Если вы хотите просто запустить инструмент без автоматического исправления, нажмите кнопку «Дополнительно» и снимите флажок «Автоматически применять исправление». Нажмите «Далее». Инструмент интерпретирует PSOT коды и сообщит вам, чем вызван синий экран. Неисправное оборудование, ошибка диска, вредоносное ПО сбой памяти, сервисы, драйверы, устройств и так далее. В моем случае ошибок нет, но если они будут, то данный инструмент их обязательно отобразит. Если встроенный инструмент для устранения неполадок синего экрана не принес результатов, то причину его возникновения и способ устранения придется искать самому. Для начала проверьте наличие свободного места на системном разделе жесткого диска. Если свободного места мало, то необходимо его увеличить, удалив ненужные данные. О том, как очистить системный диск компьютера или ноутбука, есть отдельный ролик на нашем канале. Ссылка в описании. Просканируйте операционную систему антивирусными программами для удаления всевозможного нежелательного программного обеспечения, которым являются вирусы, трояны и так далее. О том, как сделать это, у нас также есть отдельное видео. Переходите по ссылке в описании. Иногда ПСОД появляется вследствие ошибок самой операционной системы. Отсутствие или неправильной установки тех или иных обновлений Microsoft часто выпускает обновления к действующей версии системы или новые сборки. Регулярная установка таких обновлений и постоянное обновление системы избавят вас от большого количества ошибок. О том, как установить обновление в Windows 10, читайте статью в нашем блоге. Ссылка в описании. Если ошибка появилась после недавно установленного драйвера устройства или программы, откатите драйвер на более раннюю версию. Чтобы сделать это, перейдите в диспетчер устройств, выберите тот драйвер, которому недавно обновлялся и кликните на нем правой кнопкой мыши, перейдите в свойства – драйвер и нажмите кнопку «Откатить». Данная кнопка станет активной после обновления или установки нового драйвера устройства. С программами дела обстоят проще, их удаление устранит причину сбоя. Это в том случае, если синий экран смерти начал появляться после установки какой-то программы. Если синий экран начал появляться после того, как вы подключили новое устройство к системе, то необходимо проверить его на совместимость с вашей операционной системой и другими устройствами компьютера, например, материнской платой или процессором. Если вы уверены, что устройство совместимо, то необходимо обновить или скачать свежие драйвера с официального сайта производителя и установить их. Детально о том, как безопасно обновить драйвера оборудования Windows читайте в статье нашего блога. Ссылку оставляю в описании. Установите настройки BIOS по умолчанию. Неправильные настройки BIOS могут привести к печальным последствиям. И экран смерти – это не самый худший вариант. Если вы не уверены в своих навыках, то в BIOS лучше ничего не менять. О том, как войти в BIOS или UEFI разных версий смотрите в отдельном видео. Ссылка в описании. Очень часто причиной появления псод является неисправность оперативной памяти. Для ее проверки можно использовать как сторонние тестирующие программы, так и встроенные инструменты Windows. О том, как использовать встроенную Windows 10, 8 или 7 утилиту для тестирования памяти, читайте в нашем блоге. Ссылку на статью ищите в описании. В случае выявления битой планки памяти ее необходимо заменить. При использовании в компьютере двух планок памяти и более устранение неисправной устранит сбой. Проверьте жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок. По возможности исправьте ошибки и восстановите битые сектора стандартными средствами системы или сторонними утилитами. Например, Виктория. Советую ознакомиться с нашим видео о том, как проверить жесткий диск на ошибки и исправить их в Windows 10, 8 или 7. Ссылку оставляю в описании. Необходимо избавиться от перегрева компонентов ПК. Почистите ваш компьютер от пыли, смачьте кулеры. При необходимости установите дополнительное охлаждение для организации правильного потока воздуха в системном блоке. О том, как проверить температуру процессора, жесткого диска, видеоадаптера, компьютера или ноутбука смотрите в моем видео по ссылке в описании. Ну а если ни один из перечисленных способов не принесет нужного результата, то крайним способом может быть переустановка операционной системы. Об этом также есть видео на нашем канале. Смотрите о том, как сделать чистую установку Windows по ссылке в описании. И еще немного полезной информации. В большинстве случаев, после появления в ошибки, компьютер не ждет вмешательства пользователя и перезагружается автоматически по истечении какого-то времени. Обычно несколько секунд. И зафиксировать код ошибки шокированный пользователь не всегда успевает. В таком случае есть два варианта отключить автоматическую перезагрузку системы при возникновении PSOT или посмотреть информацию о возникшей ошибке в журнале стабильности работы системы. Для этого также есть и сторонние приложения, например, Blue Screen View. О том, как посмотреть информацию об ошибках, исправить ошибки в Windows, используя журнал стабильности или журнал событий, я детально рассмотрел в одном из своих предыдущих роликов. Смотрите по ссылке, которую я оставляю в описании. Для отключения автоматической перезагрузки операционной системы, в случае возникновения синего экрана смерти, кликните правой кнопкой мыши на ярлыке «Этот компьютер» и выберите «Свойства», «Дополнительные параметры системы», «Дополнительно». В меню «Загрузка и восстановление» нажмите «Параметры». В разделе «Отказ системы» снимите флажок напротив функции «Выполнить автоматическую перезагрузку». Окей. Теперь в случае абсолютно ошибки, автоматическая перезагрузка производиться не будет. Компьютер можно будет перезагрузить кнопкой в любой удобный момент. На этом все. Ставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.